Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Интересный, и сегодня у нас необычное видео. Э, некоторые могут спросить, почему. Э, я могу вам только так ответить, вы название видео читали, нет? Так, понимаю, никто не смотрит название видео, просто заходит его смотреть. Ну, конечно, это тоже очень круто. Ну, короче, значит, прикол такой. Э, я, так как я сейчас читаю с владельцем двух серверов. Некоторые могут спросить, а что за второй сервер -то? Ты нам ни разу о нем не рассказывал? Для вас сейчас уже в эту субботу или в пятницу, точно не скажу, точно вы узнаете только в Телеграме, да? Если что, ссылочка на мой Телеграм есть в описании к этому видео. Там я точно скажу, какого числа он откроется, и значит будет прикол что мы будем также проходить там, убивать дракона и так далее. Значит, почему я вообще хотел создать этот сервер, объясню вкратце. Из-за того, что не у всех есть сейчас ПК, например, у кого-то могут быть они сломаны, у кого-то может быть, например, ну, не тянет Майнкрафт, кто знает, потому что компуктеры бывают э, любые, у кого-то может один ФПС быть в Майнкрафте, у кого-то три, ну и так, да? Но у меня, например, 60, да, не лень показывать вам, поэтому верьте на слово. Ладно ай Блин, паров фпс это не шутка. Ну и вот э, какой прикол. Почему я создал? Этот сервер уже, можно сказать, работает. Сейчас я его почти что, ну осталось несколько плагинов на него установите плагин на регистрацию, э, плагин на проверку кай CO переведу core project и ну на несколько там еще максимум плагинов, да. Значит, также там будет РП-шка вестись. РП жизнь, да? Кто-то будет мэры, у кого-то будут свои города и так далее. Туда смогут зайти, сразу же говорю, все, кто за... играет на этом же сервере Дирм обычном, да? Дирм ПК, назовем его так. Но некоторые могут спросить, а что будет с этим Дирмом, да? Его закроют, он перестанет, ну, типа, функционировать. Нет, я объясню так. Значит, он будет все равно работать. Но на нем будут играть, также я буду и здесь играть, и там играть э -э ну, короче, русским языком смогут. Э -э он будет также продолжать свою работу, несмотря ни на что. Даже если упадет. Ну, деньги закончится, конечно, закончится вся карь -э карьера Дирм. Конечно, я успею за это <с> <я> надо, <с> сделать копию себе. Если что, потом установлю. Значит, э ну вот. Э Во-первых, да. Во-вторых, что я хотел вам попросить сказать, я объявляю, вам сразу же говорю, набор на все дирмы. Значит, объявляется набор на дирм обычный, э, значит, э, как к нему попасть, вы можете прочитать снизу в описании. Сдел добавлена форма Google, формы, и вы туда можете заполнить свою заявку, и в течение какого-то там, две недели, наверное, будет на заполнение всех, кто захочет заявок. И уже в течение двух недель мы будем добавлять э, людей. Значит, э, попасть на него нельзя будет просто, знаешь, типа, зашу, сказал вам одобрено и да, все. Как я бы мог сделать раньше Будет все суровее, потому что будут проверяться Да, вы будете все проверять Вас будут полностью э -э От начала от голоса до да, проверки может даже будут Смотреть ваши Майнкрафт обычный Даже если вы находитесь на бедрок Там могут проверить просто Майнкрафт обычный На читы На все какие-то подозрительные Программки, да, например какие-нибудь экстренчики, да, и так далее. Бедрох также будет все проверяться и так далее. Значит, все основное вы сможете прочитать вообще. Я бы вам честно сказал, прочитайте это все в, в Google формах. Там кто захочет заполняйте. Все, почти все заявки, я думаю, будут одобрены. Не забывайте, что нам надо будет с вами будет связаться как-то. Просто так вы, вы конечно, не попадете на сервер сразу говорю, у кого нету ни дискорда, не считается кроме нескольких человек, про именно я знаю уже, э -э, у кого нет дискорда и так далее, э -э, маловероятно, что вы попадете. Из-за чего? Правильно. Из-за того, что все заявки будут проверяться плюсом через Discord, вы также должны будет со мной поговорить в дискорде и так далее. Э -э, значит, э -э, все основное, я думаю, я вам сказал уже. Если что, ждите еще какое-нибудь видео по, именно по бэдроку, Какое-то видео будет, наверное, по обычному серверу уже будет скоро выходить. Скоро выйдет еще здесь, сразу всем расскажу обход этого приватного сервера Дирм. И в течение следующего месяца еще будет обход Дирма Бедрока. Ну что, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.